18 апреля в Институте социальных философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета состоялись социологические чтения. Мы сегодня открыли вторые Казанские социологические чтения, они вторые. То есть мы первый раз их э, открыли в том году, в 2016 и надеемся, что эта традиция продолжится. Всего в рамках конференции работало четыре секции, которые охватили самые главные и острые социологические проблемы современности. Социологические чтения – это Всероссийская конференция по участвованию и представить свои научные исследования приехало более 80 человек. Диана Шилова, Владислав Мехнецкий, Универньюз.